Привет, друзья мои! С вами снова Оптимус, И мы сейчас на Hill Клим Racing погоняем вместе с вами. А где мы погоняем? Давайте вместе выберем. Зима, гора, так, шахты, шахты. Не хотелось бы... Ну, не идут с шахты, если честно. У кого тоже не идут шахты, пишите нам про... А тут у нас еще и туннели. Так, решили открыть чемоданчик. Что у нас здесь 1250? Ладно. Копилку, Поехали по туннелям, проедемся Была не была, все-таки баллы нужно зарабатывать, чтобы продвигаться все, все выше и выше и выше Вот, ничего купить мы не смогли Давайте-ка сделаем идеальный старт Ух ты, пух ты, опять сделали идеальный старт Получится ли у нас доехать хотя бы до финиша, ребят, как вы думаете Что-то у нас как-то последнее время оно не задается Но ничего, все впереди, до финиша мы доедем Главное не разбиться а пока мы гоним до финиша, обязательно доедем. Вот, вот, наверное, он уже поблизости не разбились, слава богу. А, ребята, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И обязательно, обязательно болейте за нас, пишите комментарии. А мы пока запрыгиваем наверх, получится ли у нас перепрыгнуть. Надо назад, назад, назад, назад. Так, топливо давай вперед опять не получилось что поделаешь опять ломали в шахтах шею но мы не одни такие у нас аж трое к сожалению мы последние почему наверное 1 сломали шею и у нас последнее место вот печально у нас шахты в принципе ну ничего второй заезд и мы сейчас реабилитируемся 6 сломали нет, не дни мы опять идеальный старт чуть не зацепили вверх вот, ребятки, давай, уху, полетели, полетели, полетели, не перелетели, не разбейся, не разбейся, давай, давай, давай, ай-яй-яй-яй, давай. Ай что же у нас такая крыша какая-то плохая, вот, крышу надо усилять, усилять, усилять, потому что это не дело, что-то шахты у нас вообще никак не идут. Третий заезд, давайте уже реабилитироваться. Черный дым пошел, а мы взлетаем. Вум. Давай еще, еще, еще, еще, еще. Вот так вот по камышкам у нас недорожник. бампер помяли. Но бампер то мелочь, поравняем. Главное быть первыми на финише. Ух ты, как крутая машина. Прок... ай давай, держись, держись, держись. Вот, ай, камышек, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Чуть-чуть осталось, еще камышек, давай наверх. Догоняй его, давай, давай, кстати, ребята, я уже спрашивал, может кто-то видел или встречал в нашем видео себя, что мы с вами ездили, в принципе, и... ай, второе место, ну ничего страшного, ничего страшного, главное, что мы все-таки доехали, доехали и вообще у нас четвертое место, ай-яй-яй, кстати, мы там уже проезжали, какая жалость, ой, баллы потеряли. В общем, не хотим больше ездить там, давайте посмотрим, что же у нас тут с друзьями, с кем можно поездить, мотоцикл, у -у -у. ехать на мотоцикле, не ехать, не знаю. Как вот этот колесико, постоянно забываю, как оно называется, ребят, подскажите, напомните мне, я его буду просто называть колесико, такие интересные колесиков. кстати, в городе видел, прикольно люди так ездят, не знаю, насколько хватает заряда. В общем, поехали. А где идеальный старт? Я не понял. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Наверное, все зубы мы пересчитали. Вот так вот. Я представляю, в жизни, если так упасть. А, даже, ну как, даже не знаю. Будет, наверное, очень больно. Очень-пре-очень -очень больно. Так, на чем же еще проехаться? На мопеде проехаться-то. Или, или на Джипе на вот этом проехаться. Вот. А, мопед. Мопед, мопед, первый опыт езды на мопеде, У, ух ты какой он резвый, ребята, я еще ни разу на нем не ездил, это вы сейчас дебютный выезд видите, дебютный неудачный выезд, но ничего, ничего, все впереди, опыт приходит со временем, главное, что вы с нами, вы нас постоянно смотрите, делитесь нашим видео, ставьте пальчики вверх, а мы вас радуем новыми выпусками. Обязательно поставьте, нажмите на колокольчик, вот, чтобы не пропустить новые выпуски, которые для вас мы готовим с любовью. Вот, вот, вот, вот. Давай, давай, перелетим пику. Ай, не перелетели назад. Давай сразу и погнали вперед. Сильно подпрыгивать нужно. И на следующий, назад чуть-чуть и вперед. надо было сальто делать. А еще бонус бы получили. Так, -за на задних колесах. Бонус. Очень классно. А, лед, лед, лед. Классная траза. Мы ее, в принципе, относительно знаем. Знаем, что сейчас будет опасность. Наверное, нужно притормозить. Притормозили. А, и, наверное, вот так вот. Там ледышку разбились. Не круто, я вам скажу, я себя чувствую вообще каким-то, не знаю, криворуким водителем. Но ничего, ничего, это сказывается небольшой перерыв, потому что опыт, опыт, он нужно, ну, постоянно подёргивать. В общем, опять на колёсике мы сейчас прокатимся. Вперед и погнали. Йольный старт, ничего себе так. Оп, вот как мы умеем, ребята. А, я думал, сейчас шею сломаем или голову вот объем. Ну, кепку, по крайней мере, потеряем. А, нет, нет, не разбились. Интересно, можно потолок разбиться на этом колесике или нет. Так, нужно... Газовать. Не нужно было. В общем, ладно, на сегодня все, будем тренироваться дальше. А вы пока нажимайте на кол колокольчик, подписывайтесь и обязательно пальчик вверх. Всем пока-пока.